Well, Уильям и в топ-5. И Ведь каждый отдельности right. Огромнейшего веса. Не только для Все, him. конечно, хороши. They were on the podium They were on the floor They were different on the view And bodybuilders do oil up before they come on stage So if they're not drowned out by the, by the hot lights They them a little bit of that more than breathing hot Or the highlights of the light They were only on the light Maybe a little bit of the light Стоять пред судьями, с улыбками для фото, mm -hmm. Седущих okay. не и, и мышцы спута <решно> С утра почти не кушали. Но очень и, уж да? охота Сегодня заработать им Заветную медаль Затянется прессованная и, Талия и, поуже Чтоб шлифов вовсе и, не и, было и, даже и, На и, щеках и руки, ноги и мощные, мощные, и, и такой же нужен Такой спортивный that, силуэт останется веках. Такой спортивный силуэт останется, веках такой спортивный силуэт останется веках В культуристы позировать на сцене Вот ядра были не меньше ядер плеч а мышцы широчайшие Покрыли сцену тею встали в волосы И не смогли ушлечь. Вот трицепсы с квадрицепсы с так подрезаны На прессе хоть стирай А шеи как у зубров My legs no. okay. I, right. yeah. I, I look forward to hearing it as well. <laughs> И все продефинировано Аж видать волокна И жиры все повылезли А масса так и прет Под кожей жир не водится А водится белок там город отличный тело И еще, конечно, бод. У этих все пропорционально И каждый хочет выиграть Всегда ж того хотел Сегодня выступления У них Но чье же дело лучшее Из массы славных тел Но чье же тело лучшее Из массы славных тел I out. Back in line, gentlemen. Oh, he's no, sending him back. back.